Мне в детстве петь было нельзя Бабушка сказала, медведь шел на ухо, наступил, молчи Ой, да сидар, видар, Все вышли в коридор Врачи, акушерки, пациенты, все, кто был в госпитале. В этот момент мы увидели торжество рождения и крик малышки. Мы аплодировали, все за двери хлопали в ладоши, а я скрывала слезы. Я же врач. Ну, то есть я не видела таких родов в своей жизни. Мои роды. Я хозяйка. Я считаю, что это немножко не наше дело вообще быть против чего-то в родах. сегодня мы будем разбирать отзыв позитивный. И там столько нюансов, там будет столько моментов, которые ну, меня удивили, когда я читала. И думаю, что всех них тоже сегодня ждет удивление. Итак, начинаем по порядку. Я думаю, что, не знаю, надо фамилию, хотите говорить, не хотите или... Да? Скажем? Я нынче Петрова. Нинч Петрова. Аня Петрова. Но мы ее все знаем, в телефонах у нас записано, как Аня голос в родах. <свят> И э, Нику Аня голос лайф. В общем, Аня голос. Мы сегодня будем говорить Аня голос. Юлия Дмитриевна Вачинович, это доктор, кушер-гинеколог, э, э, господи, хотела сказать родительного э, клуба. Э, э, э, э, э. Родильного дома, клиники «Мать и Дитя Лахта» в Санкт-Петербурге и Наталья Викторовна Бороденцева, которая сегодня вообще абсолютным сюрпризом с нами, я очень этому рада, это Акушерка, это… Как как ваша должность, Наталья Викторовна, всегда забываю, в Лахте называется? Заместитель главного врача по персоналу и развитию. Вот, вот, это прям очень важный человек, всегда об этом говорил, вы помните. Вот, и э, тоже, естественно, да, мать и дитя лавта. И вот мы сейчас вместе все будем обсуждать отзыв Ани. Я его потом обязательно выложу, чтобы вы все могли познакомиться и почитать, же описанием к этому эфиру. Но сейчас я буду фрагментарно останавливаться на моментах, которые мы прям будем комментировать все вместе. Хорошо. Ну да тебе... Итак, Итак Аня начала издалека, начала с подготовки к родам, к беременности. И меня увлек естественный подход в родах. Женское тело знает, как выносить и родить ребенка. Механизмы биологии сильны. Но жизнь в большом городе, определенное семейное воспитание запрятали во мне мою самость. «Тело забыло силы природы, и я поняла, что хочу вернуть это себе. Я пошла в глубину, стала заниматься, изучать телесные практики и голосовые практики, фольклорное пение, актерское мастерство и биодинамику. И так, шаг за шагом, я вернула себе контакт с телом, я стала слышать его и давать, что нужно. И когда малыш к нам пришел, я почувствовала это телом». Вообще, прям, Аня, изумительная фраза, абзац, но что я хочу здесь просить? Что это за практики вообще голосовые телесные, которые вы изучали, и как они привели вас вот к уже тому, что вы сами стали этим не то что пользоваться, а уже учить других? То есть вы прям на какой-то курс такой пошли, или вот отовсюду по чуть-чуть, как это все сформировалось? Я наверняка пошла в эту практику и своей боли. Мне в детстве петь было нельзя. Почему? Ну бабушка сказала, медведь шел, на ухо наступил, молчи. И вот я вот всю жизнь жила с таким осознанием, да, Как да. это грустно. Ну, ну, это не… Через это я родилась со своим талантом, можно так сказать. И я всю жизнь не пела, хотя мне петь очень хотелось. И когда был какое-то общее звучание, я так ну, я немножечко открывала рот, чтобы немножечко-немножечко позвучать. Мне так этого хотелось. Вот. Но я знала, что я некрасиво пою, и, и лучше бы я помолчала. Но петь очень хотелось. И когда я ну, позволила себе в своей жизни, не знаю, вывести себя на танцы, на какие-то другие практики, я увидела одну прекрасную женщину, которая преподавала преподавала И Мне на самом деле понравилось наверняка больше женщина, чем то, что она преподавала. Она преподавала шаманское пение, шаманское звучание. Называется унхун. И я пошла просто к ней на практику, просто наверняка на ее энергию, на ее свет, mm. на ее вот на ее на, на нее саму. Так. И я стала заниматься так на протяжении трех или четырех лет. И вот это тот звук, который лег по основу один из основ моей, ну, моей уже такой методики, как я веду свои занятия. То есть здесь задача соединить дух с телом. То есть по факту эта методика, она родилась, ну, это авторская абсолютно. Она, я можно так сказать, собирательная. Собирательная, да, mm -hmm. потому что я что-то из одного места, что-то из другого места. И вот, ну, основа была, все-таки основа была это вот шаманское звучание. И есть автор Николай Аржак, который преподает, ну, который несет вот это вот горловое пение в массы, в, в, в мир. Да есть, конечно. <связать> <связать> это самушка. <связать> <в принципе. связать> да. а, следующий момент, сейчас угу. вот зачитаю, и очень хочется как раз, чтобы вы прокомментировали, как медики. До десятой недели я чувствовала фоновую легкую тошноту, но мне помогала вода с лимоном и звучанием. Когда я звучала, горло диафрагмы расслаблялись, поступало больше кислорода, и это убирало токсикоз. А вот расскажите, пожалуйста, товарищи медики, на самом ли деле это может помочь? <связать> при токсикозе, uh -huh. а потом Аня покажет, что это. Uh -huh. Но если говорить с медицинской точки зрения, то при токсикозе, конечно, помогает просто, в принципе, как ну, говорят, психопрофилактическая подготовка, угу. да, то есть, ну, вот, то есть человек, конечно, должен расслабляться, да, то есть там хорошо плавание, хорошо какие-то практики, то есть любые практики, которые человеку, в принципе, приятны, да, там, не знаю, какие-то спа-процедуры, там, какой-то легенький массаж, да, это все при токсикозе, конечно, это, безусловно, вспомогательные методы. Uh -huh. То есть, естественно, мы там не уберем полностью токсикоз, потому что в основе своей он имеет аллергическую реакцию, приспособление, приспособление организма мамы к малышу. Но, тем не менее, все это помогает избежать, ну, скажем, катастрофических форм токсикоза. Поэтому Аня просто, ну, подсознательно, да, нашла в себе силы, как помочь своему организму. Mm -hmm. Кстати, я вспомнила, меня укачивает в транспорте с детства всегда жестко, mm -hmm. и я вспомнила, что когда мы в детстве ездили в автобус, и в пели? машинах, пели, да. да, мне всегда тетя говорила петь, mm -hmm. и это прямо, да. Да, проблему, теперь... О, я только что это вспомнила. Круто. Аня, а можно показать, вот как при токсикозе, yes. что девочки могут делать? Можно показать. Есть определенное звучание. Это звук У. У. У". У". У". Но здесь важно, как, как мы звучим. Да? Важно опять выстроить основу в теле, сесть крепко на свой таз выстроить. Позвоночник, макушку. Мы все выстраиваемся. Да. Макушку вытянуть. Да, и сесть, то есть основа ось такая, как сказать, упругая, а вокруг нее есть движение в теле, то есть вот и расслабленность, и в то же время такой вектор есть. И мы начинаем звучать У, то есть звук должен быть такой, как вот, как будто вы, вы в трубу залетаете. И здесь мы, когда мы так звучим, мы массируем головной мозг. И мы своим, свои вибрации, мы эту вибрацию опускаем еще в тело. То есть и мозг отвлекается, и горло. Здесь нужно в каждом моменте звучание должно быть удобно. То есть если горло где-то стало неудобно, значит звук... Э не тот надо искать другой звук то есть всегда в каждый момент звучание должно быть прям кайфово вот, вот, вот, вот всегда сделай себе удобно но вот у вас этот звук он звучит как резонатор вот, вот конечно как да. мы... это не просто попасть это прям вот ну вот на занятиях мы это и развиваем чтобы резонаторы mm -hmm. зазвучали то есть это не просто у это еще вот, вот с этим конечно, звоном конечно конечно ли. конечно знаю, мне кажется слышно было да вот что это прям можно еще раз вот его ань да, вот слышно, что это резонирует непросто, да. Задача, как наше тело все звучит. Просто задача пробудить эти резонаторы. У -у -у. Пробудить здесь резонатор, здесь резонатор, здесь резонатор, чтобы все тело вибрировало. Окей, хорошо, идем дальше. Идем дальше. Так, так, так, так, так. Сейчас будет немножечко блок такой про выбор роддома, выбор врача, потому что Аня очень сложно подходила к этому процессу, как многие на самом деле женщины. И что мне понравилось, это про вопросы. Мы сейчас это обсудим. У нас есть прям целое видео, какие вопросы хорошо задавать на первом приеме. И вот мне сейчас хочется тоже вашу немножечко, ваш комментарий на эту тему. Юль Дмитрий, Да, та та та та на приеме врача у Юлии я задавала много вопросов о тактике ведения беременности и родов и разных сценариев. Если отошли воды, а схваток нет, сколько готовы ждать условно в безводном периоде? Если пошла 41 3 акушерская неделя, какая тактика врача? Если было кесарево, возможно ли перерезать пуповину? Протереть ребенка тампоном с моей микрофлорой, чтобы заселить первый микробиом? Вот эти вопросы, которые Аня задавала, они э, насколько вообще надо... Нужны для того, чтобы их задать на первом приеме? Или она просто продвинутый пользователь, а как бы вот особо это не, не, не важно? Вот что скажете? Но я считаю, что очень нужны, потому что, конечно, до сих пор э, тактика с безводным периодом, она до конца э, не, э, нет, единой, скажем, да. нет еди, единого понимания Абсолютно, у акушеров-гинекологов э, по поводу безводного периода. Поэтому вот это очень важный момент, потому что, конечно, до сих пор еще есть в некоторых родильных домах, что если излились воды, и начинаются осмотры, подготовки, и роды, к сожалению, переходят из разряда естественных уже в разряд медикаментозных родов, что, конечно, мы всегда с этим стараемся Стараемся не допускать медикаментозных родов, если возможно это не допустить. То есть я вообще как бы себе понимаю, что какая задача доктора, да, провести максимально человека так, что если возможно родить естественно, то, конечно, надо ему помочь Сделать это естественно, а не провести просто какие-то медикаментозные роды и на этом успокоиться. Но, конечно, бывают моменты, я всегда с оговоркой говорю, да, потому что, конечно, бывают моменты, когда действительно врач должен помочь, но, но иногда, конечно, врачи тоже этим и злоупотребляют. Поэтому тут вот такой момент. Поэтому очень здорово, что Аня задавала эти вопросы, я всегда радуюсь таким вопросам. Это нормально. Okay. Задавайте, задавайте докторам вопросы такие запомнили, вопросы. Вопросы запомнили, но я еще выложу отзыв, можно оттуда тоже будет подсмотреть. Дальше. Мы сейчас, кстати, сидим в Ваниной студии. Очень классное пространство, особенно ваше московские люди, московские гости. Мы уже не московские. Уже теперь витерские, но с московским прошлым оценили. С московским прошлым. Такое не вычеркнуто. Оценили наш петербургский антураж. Действительно, очень красиво. Очень классная студия. Продумано все. Вот эту лампу в эфире, к сожалению, не видно, но на записи будет видно. Александр сказал, что лучше в кадре останется лампа, чем я, потому что я тут не помещалась. Но на самом деле, правда, очень красивая студия. Это большие комплименты вам, как дизайнер этого помещения. Так вот, с началом беременности совпало начало ремонта моей студии. Это было, ой, как не просто решать вопросы по количеству киловатт, вентиляции и т.д. Также я начала вести регулярную практику для беременных по звучанию в родах. На практике мы находили свои природные звуки, которые можно опираться в родах, тренировали озвученный выдох и встречались со своей дикой женщиной. То есть, вот прямо в момент беременности уже стало понятно, что хочу преподавать. Не просто хочу себя, а хочу еще другим. Угу. Круто. Так. И э, что это такое, встретилась со своей дикой женщиной? Вот прихожу я на занятие к Ане, чтобы позвучать в родах. И Аня мне говорит: мы сейчас будем искать твою дикую женщину. Я испугаюсь, какая моя дикая женщина, откуда ее искать? Что это вообще за методика? По поводу практика цель практики так раскрыть но сделать это очень бережно и плавно то есть если я я вспоминаю себя какая я была какая я пришла мне было сложно там рот открыть звук какой-то произнести. И такой Боже, мой, сейчас еще что-то тут надо еще что-то про... что-то еще показывать? Нет, не, не, не, И когда мы начинаем звучать, мы... я делаю это очень бережно, вот чтобы женщина расслабилась, чтобы она освоилась, чтобы она почувствовала, какие звуки она может а, вы... производить, какие mm -hmm. звуки вообще есть, есть от женщины идти, получается. Ну, конечно, конечно. И вот женщина от ее вот, ну, готовности, да, а все равно, если это групповая работа, то есть есть индивидуальная практика, есть групповая, это все равно немного разная история. Вот. То есть мы идем очень бережно, очень постепенно и ну, как вот, с готовностью встретиться в, в, вот, со своей самостью, со своей угу. животной природы, Потому что в родах, родах, хорошие роды случаются. Ну вот, скажи, ну, скажите. Да, да, да, ну-ка, ну-ка, ну про самость, ну давайте-ка. Про самость, это должно быть полное обнажение. Вообще, прям обнажение. Да. Совсем освободиться от всех стереотипов, от каких-то даже моментов, которые нам заложили. да, вот От этой девочки, которой бабушка сказала, что у тебя нет слуха не просто так, женщины, когда раньше готовились к родам, они же даже ходили на соборование, на исповедь, то есть всех нужно простить, от всего mm -hmm. нужно отмыться как-то, но ну, душевно, духовно. Некоторые, кстати, физически, вот вчера девочка рожала, которую мама говорит, я почувствовала, что она, наверное, завтра будет рожать, я ее выпарила в бане, да, то есть тоже mm -hmm. такая символичная была история, когда мама девочку свою прям помыла, да, физически, и вот она такая обнаженная, раскрытая этой баней, приходит на эти роды, это, uh -huh. вот это важный момент, и это трудно на самом деле. Со, uh -huh. В современное время, в современной женщине это трудно. Это трудно. А я да, я uh -huh. тоже хотела добавить, что раньше же все это было более природно. Uh -huh. да? То uh -huh. есть вот девочка росла, она росла в большой семье, да? ее окружали... Там женщины, старшие сестры, они ходили вот в эти общественные бани, где они там слышали все эти разговоры mm -hmm. и про роды, и про все. Это же с детства вот, ну, как бы женщины уже, и фактически, ну, что там, в принципе, век был такой достаточно ранний женщин, да, то mm -hmm. есть они рано рожали, рожали много, и все, конечно, это было более естественно, и, наверное, и звучали, да. да а сейчас, понимаю, представляете, да. какой-нибудь там доктору физико-математических наук объясни, что ты должна превратиться вот в бабу, да, там, да, ну, в, в какую-то, да, в замку, да, выпустить да ну, извините, женщину. выпустить дикую женщину, да. и То есть она будет на тебя смотреть, там как бы. И говорить там, это же не 2 плюс 2, там, это же да, не да, там, да, по, да. по какой-то формуле, да, по какой-то формуле. Поэтому мы всегда говорим, что вот тут вот, что такое, да, роды и что такое беременность. Беременность вот и дается 9 месяцев для того, чтобы вот женщина как-то вот этот вот мыслящий мозг максимально отключить и почувствовать, почувствовать природно, что может помочь в родах. Вот это, наверное, такие идеальные, да, роды. И вот это, получается, да. тоже на этой практике через голос я могу выпускать. Но mm -hmm. на самом деле… Сейчас, Ярослав, можно да, один да, момент да, сказать? Очень, почему голос такой действенный? Голос – это первая наша сигнальная да. система. И с течением жизни, ну вот так сложилось, да, часто ребенок слышит, там, молчи, тише, там, ну, там… Не, не говори, еще что-нибудь, да, то есть вот эту базовую сигнальную систему за, ну, задвигают, и это же откладывает отпечаток на следующую дальнейшую жизнь, да, и потом, где сложно развернуться. А все наши эмоции, которые мы испытываем, всегда любая эмоция, она сопровождается голосом, ну, то есть если в зверя взять, собака, она же не может лаять тихо, если она разозлилась. Так же и человек, если он злится, у ему хочется рявкнуть, а он тук в себя. И очень, когда мы начинаем звучать, и чем больше мы себе начинаем позволять вот разных природных звуков, тем сильнее вот это вот естество пр пробуждается, да. То есть все, что было закрыто, все, что было, ну, не позволено, да, начинает очень плавно и бережно выходить. И с этим ну, тоже надо уметь встретиться, встретиться, позволить этому прожить, да, и очиститься. Вот как Наталья Викторовна сказала, очиститься. Вот. Поэтому голос, не замыкаться. Да? Не замыкаться У -у -у. Поэтому голос очень быстро работает. У -у -у -у. То есть вот есть разные методы, как помочь себе, ну, как сказать, эту жизненность пробудить. Голос очень быстро работает. Я вообще согласна абсолютно, что голос это очень мощная система. И даже вот на обычных занятиях, каких-то пилатес, да, йога, ведь говорят иногда выдыхайте со свободным горлом или через какой-то определенный звук. И это совершенно. Я, я вот, по по себе очень удивлялась, что этот звук абсолютно по-другому ведет дыхание, ведет тело. Это, ну, это правда круто. Но вы затронули хорошую тему, что раньше мы были более свободными, более открытыми, mm -hmm. а потом общество, жизнь нас стали вот в эти рамки замыкать. Я помню э, историю своей школы. У меня была учительница биологии, но это было давно, еще очень давно, но неважно. И вот она нам рассказывала. Девочки, говорила она, не идите рожать. Это страшное дело. Я помню, лежу на металлическом там столе, 10 рублей в одной руке, 10 рублей в другой руке. Я голая, и вот я только жду, чтобы кому дать эти деньги, чтобы хоть кто-то ко мне подошел. Это, повторюсь, это было очень давно, но тем не менее, да. И когда я прочитала Аня отзыв, я тоже увидела такую фразу интересную. Прошла 40, уже сороковая неделя, а роды так и не начались. И я поняла, что во мне страхов больше, чем я думала вначале. Я обратилась к психологу, где на сессию увидела сценарий родов моей мамы и переосмыслила его. И мне после этого стало спокойнее. Это вообще, вот прям у меня сразу сработала вот это моя учительница биологии. Я про что? Я про то, что насколько вообще это... Важно, ведь наши мамы многие, но ну сейчас уже поменьше, но многие рассказывают о своем тяжелом опыте родов, потому что, к сожалению, в то время было по-другому, были родильные дома режимными учреждениями и, ну, немножко все было по-другому. Вот мама говорят, ой, там вот у меня было это, у меня было то, у меня было то. Насколько это влияет на женщину, да, и как от этого можно избавиться? И нужны ли походы к психологу? Потому что это, на мой взгляд, очень крутая история. Ну я наверняка дам... Не, дам да, слово, да. Да. мне да, нужно да, нужно да но давайте давайте да, наверное, я расскажу. Конечно, вот так как рожали наши мамы и бабушки, да, конечно, это наверное была вот сложная история вот этих вот коммунистических родильных домов. Хотя как бы с одной стороны я являюсь ученицей, то есть тех учителей, которые как бы мне дали все в акушерстве, и я не могу совсем полностью ухать эту систему, да. Но, конечно, с одной стороны, с медицинской точки зрения было очень много хороших моментов, да, но... Да? Да то, как это все проходило да это ну, все конечно совершенно не годится для женщины и для того вообще понимания, как должны проходить роды то есть но ну, это совсем все не годится то есть вот эти вот режимные места да по поводу голоса я сейчас почему сижу улыбаюсь, мы начали разговаривать а я вспомнила когда я только стала вот ну прям совсем молодым доктором и один из первых моих прям я еще совсем молодая доктор и первые мои такие контракты платные роды, платные роды, а я такая, знаете, девочка, да, и вдруг, значит, приезжает женщина, а она приезжает уже с хорошим открытием, и вот как-то они шумно с мужем заезжают в, роду, в палату, где проходят роды, а они проходили, они каких на каких-то курсах, тогда еще в Москве, но это 25 лет назад, но уже были какие-то курсы, и вдруг, а это ночь была, ночь, и я как бы прихожу, и вдруг, ну я смотрю, хорошее открытие, и вдруг они начинают так шуметь, но я вижу, что они поют. А, а в этот момент не было никого больше. Вот мы только были одни. И вдруг через какое-то время приходит вот разъяренная доктор, такая уже вот ну взрослая, старшая доктор, и она меня так ругала. Она говорит, ты что не видишь, как у тебя орёт женщина? Это же разрыв матки. Это разрыв матки. Если она так орёт, значит, это разрыв матки. И она меня прям оттолкнула. Она, значит, ее положила, она стала ее там смотреть, ну, потому что она перепугана. Она где-то там спала, там отдыхала, и вдруг она слышит. То есть в род роддомах тогда не принято было вот, ну, так даже проявляться, да, так вот своевольно шуметь в родах, это, значит, что-то не то. То есть нужно молчать, нужно там сделать эпидуральную анестезию, но это все вот тогда было не принято. Вот я сейчас просто вот что не только в детстве нас там родители, да, но и в родах, естественно. То есть все это было как бы вот, ну, скажем так, одна из проявлений одного режима, mm -hmm. наверное, в, ко mm -hmm. в котором мы все жили. Да? Просто что мне mm -hmm. очень понравилось, опять же, ну, то, что Аня, да, мы говорим, занимается собой, своим вот этим внутренним состоянием, проявлениями, что вы это почувствовали, ухватили, и пошли с этим сразу же, решили этот вопрос, мне вот просто хочется обратиться к девочкам, что если вы чувствуете, что есть страх перед родами, а на самом деле слово «если» здесь лишнее, потому что большинство женщин чувствуют uh -huh. страх перед родами, испытывают его, и это даже не потому, что мама сказала, что она плохо рожала, или кто-то из подруг сказал, или отзывы начитать, просто есть этот страх. Кто-то боится кесарева, кто-то боится наоборот родить, кто-то боится за ребенка. Ну то есть страх есть все. И если вы чувствуете, что этот страх уже за гранью нормы, да, что просыпаетесь этим страхом, за просыпаете с этим страхом, что же всю семью измучили этим страхом. Наверное, лучше пойти к специалисту, да, обратиться. Вы же не ходили на 150 сессий, правильно, я сейчас давно в терапии. Да, но вот, вот как раз этой ситуации. Это нет, не было 150 нет, сессий, нет. да? Это, ну одна две, может быть, встречи с психологом. Иногда это может помочь, могут помочь хорошие курсы, где тоже есть психологический аспект, да? Ну то есть не замыкайте этот страх в себе, потому что в роды, как мне кажется, он выпрыгнет и еще будет больше, чем до родов, Правильно да. говорю? Но он может как-то выпрыгнуть, а может очень. Кстати, выпрыгнуть совсем. Нехорошо. Нехоро... Да. Вот, да. вот, вот, я к чему и веду. Пожалуйста, девочки, да. не забивайте на себя. Я вот всегда говорю: ни да. до родов, ни в процессе, ни после. Не забивайте на себя. А следующий момент тоже очень меня, конечно, удивил. Аня вообще удивительный, на самом деле. Поэтому все будет интересно потом прочитать его целиком. Юлия Дмитриевна предложила мне приехать на осмотр, но я отказалась, чего туда обратно ехать. Хотела дождаться активной фазы родов. Не он периодически ходила в душ и боялась, что закончится горячая вода в боли. Дача <смех> да. а, мне важно было посмотреть раскрытие шейки матки. Муж стал пальцами измерять раскрытие. Нам показалось, что раскрытие примерно 3 сантиметра. Здесь два вопроса. Первый вопрос. Доктор предложила ехать на осмотр. Насколько это безопасно отказаться от того, что ехать? Или вы как-то по телефону это определили, Юль Дмитриевна не настаивала, а сказала, можно, нельзя. Вот давайте прям проясним, это важно. Давайте. Я, ну, я тогда со своей стороны да, расскажу, конечно, да, Да, конечно, да. То есть, ну я понимала, какая у меня динамика идет что у меня там отходит слизистая пробка, я вижу какой цвет у слизи, то есть, ну там нет алой крови, да, ну, то есть, ну я вижу состояние слизи, я вижу свое состояние, я вижу то, что схватки регулярные, но не настолько еще регулярные, то есть, ну вот мне еще в ощущениях нормально, ну, вот и по поводу проверить раскрытие шеи. Это сейчас да? мы к этому перейдем. Сейчас поэтапно, это важный поэтапно. То есть вы понимаете, вы ходили на курсы перед уходом, вы готовились к Я во время беременности. Да, я очень глубоко готовилась, мне было очень интересно, что вообще происходит с моим телом То есть процесс вы понимали да. с учетом подготовки? Это тоже момент, на котором мы заострим внимание. А как доктор, Юлия Дмитриевна, mm -hmm. вот что у вас вот звонит вам пациентка и говорит, у меня вот то-то, то Вы говорите, приезжайте mm -hmm. на осмотр. Я ничего не хочу. А живете вы не очень близко. Да, ну, человек. час, час, час, час тридцать где-то. Да, час, час тридцать. Вот да. Но, конечно, чем дольше работаешь, тем больше появляется сомнений. Мы сегодня как раз вот с Натальей Викторовной об этом говорили, да, что доктору, у которого там стаж работы менее пяти лет, ему кажется, что все так вот, все понятно, я уже все изучил да там это даже психологи говорят от 5 там, до там, 15 лет там начинается уже какие-то моменты а может быть я что-то там не знаю что то не понимаю но конечно я просто хочу сказать конечно мы доктора там сталкиваясь со всякими разными ситуациями конечно мы может быть где-то кто-то нам говорит что мы там перестраховщики там подстраховщики или еще как бы разные какие-то моменты да но конечно я уже да немножко волновалась потому что и срок беременности у нас был достаточно большой Большой, да то есть это уже фактически 42 недели да то есть ну 41 и, и, 5, и, да. ну, и 5 и 6 да и срок такой достаточно большой и достаточно долго мы вступали в роды поэтому конечно определенные моменты мне уже так хотелось чтобы все-таки анечка да анечка уже приехала она сказала, не поеду, буду смотреть дома, вот здесь, мне Ну интересно. нет, но ну, мы как-то обоюдно, обоюдно, да, мы мне мы кажется, да, в общем-то определились, да, да. определились. Да, да, ну да. Ну, как -то, то есть я ездила, ну, как -то, то есть я следила ну, ну, за своим <мазуем> состоянием, регулярно <мазуем> отправляла Юль Дмитриевне письма счастья. Хорошо, тогда вопрос, это, конечно, то, что меня вообще удивило, что муж смотрел раскрытие. Как он знал, что делать, Аня? Откуда? знал, откуда? Были учителя? Uh -huh. Аня, Был учителя Аня. <смех> нет, или, нет. Или кто вас готовил к родам? Кто готовил <смех> к родам, да. А-а-а! Ух ты! Прикольно. То есть это такое колечко, да, которое показывает, да? Нет, обычно нет, нет на нет, курсах, нет. да? Нет, а, не Нет, ну не колечко, прям пальчиком. <смех> прям пальчиком, и <смех> вот. Но мне всегда это интересно, потому что я помню свои ощущения, когда я была беременной, да, мне кажется, я бы даже вот, ну, не могла сообразить, какое там открытие. ну, я была еще студенткой медицинского института, да, и когда сейчас так, ребята, так интересно, ну, это просто говорит о том, что насколько сейчас э, люди тщательно готовятся, да, готовятся, да, вот вообще... Ну, mm -hmm. это, это, конечно, очень да. интересно. И вообще, когда я вот вчера говорила mm -hmm. Ане, когда я выложила mm -hmm. видео с Аниных родов, где они mm -hmm. с мужем звучат совместно, mm -hmm. а, мне прислали в инстаграм, говорят, а этот мужчина, это кто это? Мужчин доу <смех> Да, честно, мы вообще <смех> все пока не, не знаем, мужчин долг, пока Хотя, не Хотя, если так, ну, эту тему, да, мы, как медики, не рекомендуем смотреть никакое открытие, да, потому что на самом деле, чем меньше власти Влагалищных исследований, ну понятно, что здесь, наверное, такое влагалищное исследование все-таки оно семейное, это как бы немножко другое, да, но в принципе, в принципе, вот я сейчас никакие не ни масла не рекомендую, вот, то есть я считаю, что есть такая вот природная биологическая смазка, э, которая, да, это нас еще научила mm. одна такая вот, ну достаточно опытная акушерка, опытная акушерка да, которая... Нам прям показывала, она говорит, смотрите, какие роды, когда вообще не дотрагиваешься туда. То есть там образуется такая смазка, которая, ну, никакие масла, никакие средства, они ее не заменят. Слизи, да. Да, да, то есть, опять-таки, природа, она настолько умная, что если вот, в принципе, вообще не вмешиваться, да, то как иногда здорово вообще вот сама эта смазка ведет ребеночка по вот этим вот путям то биологическим. Есть, то есть У -у мы не рекомендуем мужья. Ну, мужьям, <свот> нет, нет, мужьям это дело личное, нет, мужьям на самом деле это дело личное, потому что, ну, как бы, в принципе, это же, если мы говорим о семье, как о биологической среде единой, да, то это, в принципе, наверное, в общем-то, ничего страшного. Хорошо. <свот> <свот> Хорошо. Ну да, нет, да. я все-таки думаю, там же он же как бы все равно, биологическая среда, он же как бы поднимает флору внешнюю вверх. Ну это да, может вот быть, конечно. Тут получается, угу. что флора, она же для каждой части угу. тела является естественной. Угу. То, что находится, например, в носу или в полости рта, или где-то там, оно не должно быть... В в местах. Местах. Да, здесь получается, угу. как бы флора внизу да. поднимается туда вверх цервикальный канал, угу. и это фактор определенного ну, ну, маленький ну фактор да. риска все равно, угу. так да. или иначе. Угу. Ну да, но ну, то есть любое влагалищное исследование, да, оно все равно немножечко вот среду из влагалища поднимает Понимает туда вес. к малышу. Да. Угу. Почему чем больше да, вот таких вот исследований, тем факторы риска. Если кто-то курсы ведет, кто если смотрит. пусть они обучают родителей естественным. Есть способы, как можно оценить раскрытие без влагалищных осмотров. Да. По глазам. Нет, не по глазам. Там есть и не по глазам, это не глаза совсем. Это вообще сзади и внизу, но там есть методы, которые можно... Вполне можно имя да. В общем, следующим родом муж будет делать другие исследования. Okay. Uh -huh. а переходим непосредственно к родам. Опять же, там очень большой блок, но я буду по фрагментам. Вот, кстати, про Наталью Викторовну есть. В школе я встретила еще одну чудесную женщину, главную вширку Наталья Викторовну Бороденцу. Она... Это вот прямо сейчас экспром, потому что это просто было. Вот. А, она так понима... принимающе приобняла меня, положила руки на живот и начала делать какие-то движения. Я и пожаловалась на то, что устала, и после поэтому мне стало легче от ее моральной и физической поддержки. Вот как. Спасибо вот как. Меня очень поддержали. Так мало совсем. Я бы осталась дальше, но я не могла У меня была школа беременна. Мне прям так хотелось бы уже Но на самом деле, да, мы всегда, когда вот сейчас, когда приходят к нам женщины, я всегда всех приглашаю на наши занятия, которые ведет Наталья Викторовна. Потому что если человек урожает у нас, очень здорово, да, то вот мы уже об этом говорили, что подготовиться и привыкнуть именно к этому месту, где будут проходить роды. А, это да, вот и кстати, я хотела сказать, что Аня впервые я встретила, кстати, у вас у Акте, да, mm -hmm. была конференция. Mm -hmm. Я помню, mm -hmm. что Аня еще в Брэдах, по-моему, mm -hmm. да? Аня вышла в центр. Там было много людей разных, при том это были не беременные, это же были доолы, перинатальные психологи, разные специалисты, акушерки в том числе, ну, то есть такие люди кто-то физики, математики, когда говорит, да, да кто-то более так, в других измерениях. Но тем не менее, Аня вышла, говорит: мы сейчас делаем разминку, вот все угу. долго сидели, и я думаю, кто сейчас встанет? Я прям вот так сижу и думаю, кто сейчас встанет. Ладно, беременные, они бы встали, но ну как бы тут серьезные люди, кто сейчас. Все встали, все встали, и начали за Аней гудеть, звучать, вот это все. Это я к тому, что у человека прям энергетика обалденная, может поднять всех. Вот. А, итак, переходим к родам и к энергетике. Я с нетерпением ждала встречи с ванной. Как только я прыгнула в ванну, мне стало сразу намного легче. На каждую схватку я просила акушерку или мужа держать руки на моем тазу и сводить их к центру. Вот здесь мне тоже интересно, мы сейчас угу. на этом остановимся. Что это за способ, опять же, откуда вы его узнали, или вы чувствовали Интересные что то Телесные ощущения. Я же не знала, как мне будет, как моему телу нужно будет. То есть вы просто слышали тело? Да. И понимали, что хочется, вот, чтобы было это движение? И я прям вот очень, Мария, Саша, вот так вот, держите руки. Да, и руки, и звук. Угу. А это с медицинской, опять же, точки зрения какой-то... Э... Есть такой прием. Ну, да, прием? Когда, когда на гребне воздушных костей, угу. я же и на курсах это показываю, ставят руки, и слегка как бы... Таз, он не абсолютно такая структура, которая совсем неподвижная. Там есть определенные соединения, и вот этот гормон релаксин, который во время беременности у женщины вырабатывается, делает эти соединения чуть более эластичные по структуре. Вот, и... Во время беременности таз как бы он раскрывается, да? то есть у мамы формируется животик, да? таз вот так раскрывается, в родах он чуть-чуть меняет угол, чуть-чуть, это буквально, ну, кстати, между прочим, там даже мы пробовали замерять, бывает это полтора, даже два сантиметра, то есть чуть-чуть гребни повдушных костей, они меняют свой угол, и выход раскрывается. Вот, и вот здесь вот как бы можно это, но это правда нужно делать аккуратно, не сильно. Я всегда, когда мы занимаемся на курсах, я всегда говорю, представьте, что у вас воздушный шарик в руках, и вы его так вот как бы сдавливаете, но чтобы он не лопнул, потому mm -hmm. что мужчины же, они... Сильные, да. Раздавить могут Поэтому Да, да. Поэтому да, аккуратно. А этот прием помогает многим. Мне просто действительно очень удивительно, что вы не знали об этом приеме, и вы его почувствовали. Почувствовали, да. Это, ну, вот это, это правда очень круто. Здесь важна связь с телом. Ну вот опять-таки, ну, что практикую, то ну, что я практикую, что у меня какие инструменты были, то я, естественно, в свои роды угу. взяла. Я же не знала, как я буду рожать, а как оно, пойдет это, не пойдет, вот это будет, вот это будет работать. Никто не, не знает. знает. Никто не знает, в том-то и дело. Поэтому... Это, это просто очень круто, серьезно. Но вот Меня это прямо восхищает, что чувствует человек сам, женщина сама чувствует, что и делать. Вау. В этом-то есть подготовка, интуитивное поведение должно быть. Такое инстинктивное даже, не интуитивное, а инстинктивное, за инстинктами нужно идти. Вот здесь прям, знаете, сейчас хочу что сказать, у меня постоянно, я постоянно говорю очень много о том, что нужно готовиться к родам, прям вот всегда красной нитью, но получаю очень много контраргументов на это. Я готовилась, я пришла в роды, я все забыла, мне ничего не помогло. И здесь вопрос тоже всегда привожу эту фразу, да, когда, а где вы, я смотрела, значит, в интернете, как дышать, я говорю, что я могу смотреть в интернете, как качать ягодицы, но они у меня от этого не докачаются, это я опять же к тому, что много про это говорю, Но ну, девочки, пожалуйста, очень хочется, чтобы вы готовились на правильных курсах, где действительно подготовка ведет к тому, что вы начинаете интуитивно слышать свое тело, вот мы сейчас как раз сидим с такими людьми, которые готовят к этому, и, ну, вот, выбирайте, пожалуйста, те места, которые вам помогают в родах э, чувствовать, а не запомнить что-то и конспект mm -hmm. достать. Это вообще не про то, это не работает mm -hmm. в родах, mm -hmm. правильно? Mm -hmm. Вот-вот yeah. да. да. про это прям очень важно. Очень mm -hmm. хочется на это обратить внимание. Схватки были по передней поверхности живота. Мне очень помогало проживать усиливающиеся ощущения с помощью собственного звучания. Вибрации от мощного, свободного и открытого звука расходились по всему телу и серьезно облегчали мне боль. Аня, что это были за вибрации? Э, опять же, вы знали, что именно эти будут или опять же через чувства? И можно ли это показать? Попробую. Смотрите, когда мы, любой человек, когда он звучит, его тело, его кости проводят вибрацию. Любой. Неважно, имеет он музыкальное образование, не имеет любой, кто… Вот сейчас мы с вами говорим, и вибрация идет. Угу, но угу. наша задача сделать эту вибрацию сильнее, потому что любая вибрация, она, с неё, она снимает ну, напряжение, она снимает боль, да, вот ударились, там можно это место потереть, да, да. Да. и, соответственно, это место будет ну, спокойнее. То же самое, когда я начинала звучать, тем самым я отправляла вибрацию из головы в таз. И я тем самым расслабляла кости таза, связки, связки угу. шейку. То есть я не знала, как оно угу. будет, но это реально рабочая схема. Значит, чтобы так звучать, ну, первое, желательно все-таки, ну, подготовиться. Оно, все, все женщины разные, оно может идти само, да, но здесь должна быть хорошая связь со своим телом. Вот что, и открытый звук. То есть очень важно, как мы звучим. Если связки смыкаются и переходит женщина в крик, то напрягается все тело, все закрывается, все же зажимается, mm -hmm. рождается страх, страх блокирует наш окситоцин и ну, ну вот из этого места очень сложно дальше сдвинуться. Да? А здесь задача другая, наоборот, расслаблять все, все расслаблять, все раскрывать. И когда я звучала одна, это был один звук, то есть он действительно вот проходил по всему моему телу. Но когда к моему звуку подключался или муж, или акушерка, это была такая подмога, это было такое, ну я не знаю, вот ваши голоса просто слип, слипались, сливались воедино, и это вот действительно как поток был, поток такой звуковой родового пространства. Ну я, допустим, соглашусь, что муж знал, как звучать, потому что он ваш муж, он уже все знал, и сантиметры, как смотреть, раскрыть, он уже все знал. Как она знала? Расскажу. Мы с так. Машей, с Марией, мы <связненно> пообщались потом, уже спустя несколько месяцев после родов. Мария рассказала следующую историю. Она говорит, я вообще не звучала, я вообще никогда тоже особо-то и не пела. Но я слышу, как ты поешь, и я думаю, я не буду туда влазить. Но в какой-то момент мой муж Александр устал, ну, вышел там чай попить. А я говорю, ну, где звук? Еще мне и сводить, и звука. И Маша начала звучать. И после этого она рассказала, что она в других родах тоже с другими женщинами стала звучать. То есть это вот просто... Просто, ну, это естественно, это, это естественное звучание. Просто его как нужно... Включить. Включить. А там, к... позволить. Покажите. А давайте вместе. А давайте, ой, давайте. а давайте. А давайте с этим же самым звуком У, да, который да, мы да? делали. Давайте. Здесь важно тоже сама... Ну, все равно, когда мы идем в практику, настроиться, да. Ось. То есть крепко сесть на таз. Ногами в пол. Упереться. Давайте. Вы с нами? Давайте с нами. Давайте, давайте. Да. Упираемся ногами в пол. Нам нужно почувствовать основу, опору, да. То есть на что мы можем опереться, а может, да. Там тоже девочки. Мы им тоже можем говорить mm -hmm, девочки да. ногами в пол. Ногами в mm -hmm. пол. И таз. Почувствуйте, как вы крепко сидите, как вам комфортно, да. А теперь начинаем двигаться тазом, вот своим вот тазовыми костями, ощупывайте то пространство, где вы сидите. Прям вот ну вот игру включаете, да. И у нас есть копчик, наш хвостик. Вот пусть ему всегда будет весело. Вот это движение должно быть. копчик. У нас участвует, да? Он, слово, он, да? Вот, и он должен быть очень подвижный. Да. На занятиях мы про это тоже говорим. Надо назвать так эфир, главное, чтобы копчику было весело. Да, да. Да. Всегда да, да, да. Следующий момент. Мы грудину вперед, под 45 градусов, лопатки вниз, плечики развели, макушкой вверх, а подбородок вниз. Вот из этого положения, из этого положения, да. Набираем воздух, сейчас будем звучать. Смотрите, звук У. Губы трубочкой У. И звучим таким. У, вдох делаем, вдох из. И если бы мы позвучали еще какое-то время, побольше, сонастроились, вот этот звук, он прям вот слетался. Я поняла, вибрация одного человека вибрация четырех человек, это раз это четыре раза больше. Вибрации. Энергетика, да. Да, да. Энергетика, вибрация, да. она же раскачивает, получается. А -а -а. Конечно. И муж может делать, или доллар может делать такой массаж, помощью звуковой uh -huh. массаж, может делать, да, проходить uh -huh. со своим звуком по телу, к позвоночнику, к ковчику. Круто. Идем дальше. А, дальше провокационный вопрос Уж простите, но муж помогал мне и приносил сладкий чай шиповником и пивка Ой, Я пивка, это, это должно быть зачеркнуто Я его, хотел это самое, пошутить А я просто что я очень редко и мало пью Но именно вчера, именно вчера я сидела с бокалом пива И читаю, думаю, о, даже в родах не оказывает То не было пива ну, а ты муж решил, он набирал тексты. решил <связать> А вообще, вот кстати, в, родильных домах, в частных родильных домах э, принято давать вино, шампанское после родов, и э, опять же, не все врачи за, ну то есть врачи частных родильных домов, где это проис происходит, они говорят наоборот классно, хорошо, но допустим, врачи других роддомов иногда говорят, ой, да ну какой алкоголь, это все да, вообще неправильно. Ваше к этому отношение всех вместе? Рассказывайте, Наталья Викторовна Виктор Я считаю, что О, это сейчас, вообще сейчас, сейчас у нас полное подключение к эфиру Поднимем сейчас... бокалы да. С чем-нибудь Снова later... в прямом эфире мы заговорили про алкоголь в родах Именно на этом моменте у нас завис интернет Но мы пока успели взять не алкоголь, выпить водичку и продолжить Наталья Викторовна, почему вы против алкоголя в родах? Я не против, а, не против. А, я подумала, по вашей минутке, что против. Нет, я считаю, что это немножко не наше дело вообще быть против чего-то в родах. Ой, как это, хорошо. Это, Ой, как хорошо. Это, это, не, это, не, это не наша история, на самом деле. Это история семьи. Мы здесь помощники, проводники. Конечно, мы должны, может быть, где-то что-то подсказать, направить. Но вот так вот прям категорично быть против чего-то мы вообще не имеем права. Ну а с медицинской точки зрения это полезно или не полезно, если после родов или, например, в процессе, ну, мало ли бы захотелось? Пифкам. Нет, если с медицинской точки зрения алкоголь всегда вреден, <связывая> да, то есть говорить о том, что это миф, что чуть-чуть там алкоголя полезно, конечно, это миф, то есть в принципе алкоголь, конечно, вреден, но тут имеется в виду алкоголь, там несколько капель просто для вот такого расслабления, Настроение. ну для настроения, для расслабления, да, то есть в принципе если люди, конечно, не надо там специально, да, если не хочется, то есть специально там, да, что там, там, вот нужно обязательно, да, кому-то не нужно, конечно, кому-то это не нужно, это больше атмосферная история, мне кажется, что это больше атмосферная история, это больше ассоциация с каким-то праздником, с расслабленной обстановкой. То есть очень часто, как там безалкогольное шампанское, то есть у нас малиновая безалкогольное натуральная шампанское, которая из меда и еще из чего-то там стоит. И это атмосферно. Я Иногда морс в фужерах бывает. Конечно. И ой, какой вкусный. что это такое вкусное? Это морс. Мне кажется, всем вкусно. мы сейчас водичку пьем. Просто о том, что. Роды, это тоже определенный праздник, праздник тоже. рождения семьи. И это ну, действительно приятно, что это не, не какая-то медицинская технология, да, а то, что люди могут даже в родах там. Какой-то глоточек там сделать, если им хочется, почему нет. То есть, если бы это была не шутка мужа, то пиво бы тоже разрушили тоже, конечно. Хорошо, дальше. Я была в своем глубоком процессе. Звучала на каждую схватку широким открытым звуком А, а во время отдыха полностью с головой замеривала в воду. В схватках я представляла, как провожу нашу дочку по фароводу, где с обеих сторон стоят предки мои и мужа. Ой, и боже. я провожала ее своим вибрирующим звуком Б. Очень, конечно, все трогательно вообще, но вопрос у меня. Почему там был звук А, здесь звук Б. Это, опять же, это в процессе обучения, то есть, вы, когда обучаете девочек и себя в том числе, да, просто есть какая-то методика условно. Здесь звучим как А, здесь звучим как Б, да, это не тело уже подсказало, или все вместе. И тело, и методика. Mm -hmm. Расскажу. Значит, на разный период родов идет разный звук. Когда только ну, первый период, да, то есть еще схватки такие небольшие, да. Звук он помогает, да, то есть, ну, как бы, и мозг отключает, может быть, там даже дыхание помогает. То есть, просто как женщине комфортно проживать роды. Чем более интенсивные становятся ощущения, тем звук начинает увеличиваться, увеличивать свою мощь. Ну, предположим, человек идет и задел ногой случайно камень. Он ай. А если на когда. Кирпич упал, у него другое будет уже, ну, да. Также и в родах, то есть голос это реаг... он реагирует, на процесс. реагирует на процесс, он помогает этот процесс прожить. То есть на начальной стадии это у, а потом, когда схватки интенсивнее становятся, звук становится больше и как бы эти, с этими ощущениями приходится справляться уже другой звук, а открытое горло, а мы знаем, то что он как не то что знаем сейчас расскажу, да то что фасциально и рефлекторно горло связано с шейкой матки то есть угу. все круговые мышцы связаны в теле глаза почему важно когда угу. акушеры говорят расслабьте пожалуйста глаза вот, вот так вот потому что все круговые мышцы связаны друг с другом рот глаза анус шейка матки горло. Да, да все да угу. все, да вот все все мышцы все то сами. есть да поэтому управляя какими-то мышцами, мы расслабляем все остальные. Нам важно расслабить горло. Есть определенные техники, определенное дыхание, как можно сделать, расслабить горло в родах. Если акушерка, предположим, слышит, то что женщины горло зажает, но это слышно наверняка, да, там какой звук идет. Можно предложить ей сделать вот такой как бы, ну, через вдох, через вот когда... Вот они начинают сами так в конце рычать, да, какие-то рычащие звуки. Это не рык сейчас был, Наталья Викторовна, другое. Ну, такое вот похоже. Как будто вдох через ну, про техники mm -hmm. тогда. Uh -huh. Рикон ну, да. уже, да, а тоже, рик, это же потом, потом, да. потом, да, уже идет. А как понятно, Наталья Викна, когда вот вы говорите, слышно, как, вот, когда зажато горло, это как? Никак, я не, не знаю, это просто чувствуется, и все. Ну, как-то понять я так не могу. Прям вот сказать, что прям это можно... Это когда мы сначала приехали, я смотрю, все молча так рожают. Женщины воспитанные слишком к Сейчас уже нет, сейчас уже они моих немножко исправили. Я разговаривала с одной очень известной долой, которая работает с Мишель Аденом. Да? Ну, Лилиана oh, Ламерс, yeah. может быть, uh -huh. очень многие знают. И она меня тогда прям просто поразила, потому что она говорит, что я по звуку женщины понимаю, что с ней происходит. Я говорю, а как вот, ну, неужто у вас там не бывают каких-то вот моментов? Они очень долго сидят дома и приезжают практически. Она говорит, как бы я их привожу, и они уже рожают. Я говорю, ну, а если все-таки там, ну, какая-то гипоксия, или что-то поймет, не так? Да. Она говорит, а я понимаю по звуку все, что если я чувствую, что как она звучит, что что-то пошло не так. И тогда мы едем в родном раньше. Вот как интересно, да, тоже это природно, вот она... Настолько долго сопровождала женщин в родах, что она поняла, кто как звучит и что происходит с женщинами в родах тоже очень интересно. Но это все к разговору о природе, да? да То есть вот да. когда человек начинает не отходить от природы, а наоборот к ней приближаться, uh -huh. сколько интересного. Uh -huh. Ань, ну хорошо, вот я, я понимаю про А, про раскрытие горла, прям хорошо понимаю, а Б это же наоборот закрыть все. Uh -huh. Сейчас покажу этот звук. Значит, губы вытягиваем, вот как американская улыбка, и здесь идет вибрирующий звук, это вот как дыхание в трубочку, да? Uh -huh. То есть Uh -huh. когда уже на потугу, да, да, да, да. я так дышала, когда мне нужно было уже малышку опускать на тазовое uh -huh. то есть после полного открытия, я понимала, то есть я была в родах, но я понимала, что происходит с моим телом, в каком периоде, в каком да? периоде я сейчас нахожусь. Это нахожу. правда поразительно. Но я готовилась. Ну, Но я, все да? равно для первых, родов, для первых родов, если бы сейчас перед нами сидела женщина, которая Десятик. там, ну, там третьи хотя бы роды, да, уже вот седьмые были, она все понимала, она через сколько схваток родится. Но вот женщина, да, при первых родах, чтобы настолько понять свое тело, свой организм, это, конечно, прям просто поразительно. Я, кстати, Аня, тоже почему-то была уверена, что у вас третий род. Да? Абсолютно. Абсолютно. Я была вот, ну, до последнего момента, я думала, что у вас третий род. Не знаю, почему, может, какое то у вас правда наслоение уже где-то. Вы были матерью, поэтому вот так хорошо это чувствуете. Правда, звук «Б». Звук «Б». Значит, в акушерстве, да, есть прием, когда помогают ребенку опустить дыхание через трубочку. То есть нужно сильно выдувать в трубочку. Ну, сейчас вот мне сложно это вспомнить, как это было. Ну, вот, а я делала это губами, только без трубочки я делала это сама. <в Algun> То есть тем самым я, ну как бы я напрягала вот здесь, вот, э -э -э -э, что у меня здесь? Мышцы. Мышцы? мышцы, прямые мышцы, то прямые мышцы. Да, наверняка. Да, ну, то есть, мышцы. соответственно, угу. они давят на матку и, У -у -у -у. ну, как бы, матка сокращается и в этот момент, ну, ребеночка продвигала к выходу. И плюс идет вибрация, то есть, вот от этого звука очень сильно вибрация идет, она прям вот, ну, кто, кто еще не понимаешь, как его тело вибрирует, мы делаем звук б, и он такой, вау вот это класс, и сразу же вот этот сонастрой есть. Вот, хотите попробуем? Угу. Давайте. Вы попробуйте, а я хочу послушать. Да, давайте услышим сторону. Давайте, значит, опять, б. сейчас да попробуем, смотрите, такой. я буду угу. рукой вести. Не, у меня какое-то а? Б получается. Сейчас попробуем. Значит, улыбка, американская. Инструмент, да, на да, да, да, конечно. Ну так мы же есть, божественный инструмент. Вот, да, вот. А такой теперь б п б Вот такой смешной. Все поняла. А вот все, я почувствовала. А теперь даже меньше букв гласных туда просто вот как такой. Давайте. <м Boulder> <г KENNETH> <И> теперь... А, ну да, напрягаются прям мышцы, The да, right сильно, да-да-да. Uh -huh. Вот. На вот. да этот момент еще массаж Да, я прям чувствую, что мозг, у меня да. мозг прям. Кушковидный мозг, да, железа она работает А я не сделала проявления Я буду сильно отличаться от трех человек У которых работает мозг <свят> я, надеюсь, <свят> я надеюсь, это будет не очень понятно, но Александр, в принципе, привык, что у меня это не часть. А <свят> <Боже>. Дальше, дальше. <свят> я все еще не родила, за это время ко мне несколько раз заходил геометрично, смотрел динамику, из воды почти, я из воды э, почти не выходила, и осмотры были прямо в воде. Это еще одна забота <свят> и, и вот <свят> здесь у меня <свят> прям, прям большой вопрос осмотры в воде. Я думаю, что для многих, кто нас сейчас смотрит, будет это удивительно. Ну, во-первых, в принципе, не везде у нас Почему? Есть, к сожалению, <свят> в ванной, да. Но и осмотры, может быть, так уже кто-то с этим сталкивался. Напишите, пожалуйста, кстати, у кого были такие осмотры. А кто впервые про это слышит, тоже напишите. А, как это? То есть это вы можете это делать в воде, вам вода не мешает? Ну, наша задача максимально не мешать людям в родах. И мы не можем там ради своих там осмотров, да, там сказать, там все, там выходите из ванны. Мы делаем это аккуратно, не мешая а вода, она же не настолько стерильная. Вот мы говорили просто uh -huh. сейчас про осмотры, uh -huh. что uh -huh. это вроде как нарушение uh -huh. да, Нет, но мы также готовимся к этим исследованиям, как к любому влагалищному исследованию. Да, то есть это обязательно обработка рук хирургическая, то есть вначале доктор моет руки, потом он обрабатывает руки антисептиком, потом одевает стерильные перчатки и, ну, аккуратненько в воде, до да, того, что, ну, мы, естественно, в перчатках, чтобы никакая, самое главное, чтобы никакая наша флора не попала uh -huh. в флору вашу, да. Вообще uh -huh. смысл родов максимальный, да, я тут уже немножко отвлекаюсь, да, смысл родов, чтобы максимально все проходило именно в вашей флоре, да, чтобы вот э, именно с тем, с чем вы пришли домой, э, из дома, да, то и максимально осталось, чтобы меньше было передвижений из комнаты в комнату, да, почему здорово сразу приезжать именно в место, где будут проходить роды. Окей, uh -huh. okay. well, спасибо, идем дальше. Ой, дальше прям большой кусочек будет, мы уже движемся к родам, непосредственно к самим, к моменту вернее, да. Я доверила своей команде ой, сейчас, секунду, Да, головка показывалась на чуть-чуть, и потом снова уходила в вглубь тела, и так было нескончаемое количество раз. Я слышала биение сердца, и как э, частота серд... Ч... ЧСС падает на схватку. И поэтому каждый раз дышала глубоким дыханием, проводя кислород У -у -у. доченьке, и результат сразу видела на мониторе. Мой дорогой муж поддерживал меня издалека, но в какой-то момент врач и акушетка пригласили его помочь держать мою ногу. Здесь вот сейчас будет очень важный момент, хочу обратить на него внимание, все, кто планирует брать мужа в роды, или кто не планирует, или кто пока не понимает, нужно это или нет. У нас с мужем был уговор, что если кому-то из нас двоих будет некомфортно, мы честно об этом скажем. Но, к моему удивлению, мужу было нормально. Вот это, мне кажется, очень важный момент, да, что мужей не надо принуждать идти. Но мужьям нужно рассказать. Они, в принципе, мужчины у нас очень э... сообразительные люди, скажем так. Им просто надо объяснить, зачем они там нужны, что они будут там делать и договориться. Потому что, вы знаете, вот последние недели меня прям приходит один за другим отзывом, девчонки пишут, муж был, народ все помогал, сидел, и он меня держал за руку, гладил, господи, как он меня бесил. Это просто, это к тому, что не надо в стенянка, ты меня бесишь, сейчас выйди. Он не обидится, если вы опять же ему объясните, что такое тоже может быть. Дальше, на моему удивлении, муж был нормальный. И я уже начала сдаваться от нескончаемых поток. Мне было так больно и страшно за свою промежность. И в этот момент я переключила свои мысли на себя, на то, что только я могу помочь своему ребенку. Здесь тоже хочу прям вот угу. огромную, огромную, Ани сказать, благодарность за эти слова. Почему? Потому что, к сожалению, к большому, есть сейчас, вот в последнее время у женщин такая мысль, что... Я иду в роды, и там все должны сделать за меня врачи. Да, вот я иду туда, чтобы они все сделали. А ответственность за роды, она на самом деле, с ну, самой себя никуда не уходит. То есть это наша ответственность в том числе. Как мы готовимся, как мы дышим, как мы приезжаем, как мы выбираем роддом, что мы выбираем, кого мы выбираем и так далее. Это все наша ответственность. Берем мы уже в конце концов, или не берем? Учимся мы звучать, танцевать, не знаю, в бассейн ходить и так далее. Это наша ответственность. И в родах в том числе. Мы сейчас читаем отзыв Анны, которая была мега подготовленная, мега продвинутая. Но тем не менее мы видим, что момент был непростой, да, что у Ани не так все шло, как, наверное, рисовалось да, в какой-то идеальной картине. И это тоже очень важно, что она говорит, я взяла все под контроль. Хотя с ней были такие врачи, афушерки и муж еще в придачу, но люди, на которых можно вот вполне переложить ответственность сказать, ну все, я же что со мной будет, да? Но, но, вот это очень важная фраза, Ань, прям спасибо за нее, правда. Так. В этот момент я переключила, да, что только я могу помочь своему ребенку. Как и сейчас непросто, и что я могу сделать для нее? Я глубоко дышала, разговаривала с доченькой, молилась. В этот момент ушла жалость к себе, я прощалась со своей инфантильностью. Тоже mm -hmm. какой классный момент, mm -hmm. тоже какой mm -hmm. классный момент. Рождалась я как мама, да. Очень многие же сравнивают роды, что это не только рождение ребенка, это рождение и женщин в новой роли. Это тоже очень круто, ну прям круто. В этот момент мои помощники, врачи и акушерка затихли на пару мгновений и начали перешептываться, я чувствовала растение. Я не знала, что еще могу сделать. Я устала, дыхание в трубочку не сильно работает. Доченька начинает тоже уставать. Был страх за разрез промежности. В этот момент я сдалась и просто запела старинную песню. Мощно, громко. А... Я спела два куплета, расслабилась на выходе. И доченька выскочила в руки помощников. А вот здесь, вот здесь мы сейчас прям сразу перейдем к тому, как это описывает Юлия Дмитриевна у себя в посте. Роды Анны, в телефоне я сохранила ее Анна голос, а сейчас Аня будет плакать у энергией, энергии, торжеством, победы. Если по-медицински первые срочные физиологические роды, еще глубже, долгий латентный период, по периодам тоже все долго. Самый яркий момент рода – переход малыша из мамы во внешний мир. Схватка, схватка, схватка, еще много раз схватка. Казалось, ресурсы иссякают. Вдруг тишина на миг. Аня звучала, все роды, красиво звучала, голосом пропивала каждую схватку. И тут тишина. А затем. Ань, споёте кусочек вот этот фрагмент? Я не знаю. Ой, ой, да Сидор. я говорила же, что я реву от этой песни, но я сейчас попробую. Да я это слово знаю. Но в родах, да, ты вообще не ревела, наоборот, ты так это мощно, да, и так вот прям, да? Просто очень для меня песня такая. Ну, после того, как я ей поделилась с одной роженницей, я стала ее проще петь. Ой, да Сидар Видар Ой, я реву <свят> Ой, да Сидар Видар Сидар Видар мой белый леночек Ох, <свят> на этом все я... Она трогательная для меня Это очень такая еще Песня моей дочки Она для меня <свят> очень <свят> трогательная так громко, <свят> пишет Юлия Викторовна, что все вышли в коридор. Врачи, акушерки, пациенты Все, кто был в госпитале В этот момент мы увидели торжество рождения И крик малышки Мы аплодировали Все за двери хлопали в ладоши А я скрывала слезы Я же врач, это волшебно Это вот прям, конечно, момент совершенно потрясающий Потому что я представила просто сразу лавту Как все вышли в коридор, как все слушают, как все поют И что самое интересное, что, ну, правда, эта песня Вот в этот момент помогла, что ребенок выскользнул все, она родилась под эту песню. Это, конечно, очень круто, это правда. А... Мне здесь, знаете что а, интересно? Что... Вот, вот вы говорили, что врачи раньше да, странно реагировали на такое пение. Вы, я так понимаю, все были спокойно, ну наоборот, да, в таком каком-то восторге и так далее. Ань, а вот если бы вы попали в другой роту? ну вот ну, могло же случиться, даже вот в обычный, просто в вот по УМС берем, да? Вы почувствовали бы, что вы готовы спеть эту песню. Вы бы начали петь, и кто-то из персонала возможно, шикнул бы и сказал, ты чего вообще здесь распелась? Вот если попробовать эту ситуацию спроецировать, вы продолжали продолжали бы? Ярослав, мои роды, я хозяйка. Продолжали У -у -у. бы? Да. Да. И вот, вот, вот это про что? Это про то, что про ту же ответственность, да, про которую мы говорим. А, девочки часто, готовясь к родам, не на очень, как по мне, правильных курсах, получают распечатки, где написано. А, сразу отказываться от вот этого, от вот этого, от вот этого. Если вам будут предлагать там любую манипуляцию, сразу отказ, отказ, отказ. И э, с точки зрения здравого смысла никто не может предсказать свои роды. Да? И у Ани могло быть какая-то манипуляция да, в родах, и у любой другой женщины. То есть мы не можем предсказать, как мы можем отказаться от кесарево сечения, если оно, возможно, спасет жизнь нам и ребенку, mm -hmm. да, или еще что-то. То, То есть очень важно понимать, объяснение получить от курсов любых манипуляций, процесса рода, где они могут помочь, где они, может быть, пока не нужны, да, и можно войти в диалог, чтобы как-то отсрочить. Но а, это, ну вот скажем, вот это, это не совсем наша зона ответственности, все таки медицина, а вот это то, что я сейчас у Анина спросила, да, если бы шикнули, она бы дальше продолжила петь. Вот это как раз то, что я могу сделать, и мне никто не может это запретить. Я ничего не делаю плохого, я не нарушаю режим, скажем так, учреждений и так далее. Я не грублю, не хамлю, не, в общем, ну, никого не оскорблю, скажем так своим пением. Поэтому вот это, это зона ответственности. Да, здесь я могу настоять на том, что я хочу. А вот во всем остальном это уже немножко про медицину и про взаимодействие с врачами. А, есть, а, пишет дальше Аня, дальше, уже не в отзыве, а мы вот в нашей переписке да, вчера да, разговаривали, и Аня говорит о том, что есть разные медикаментозные не медикаментозные средства облегчения ощущений в родах и а, очень мощный естественный инструмент – это свой голос, да, и важно его настроить до родов и вернуть себе свой естественный и так далее. И тут, вот я когда это читала, я вспомнила нашего знакомого Николая Синева, доктора танцующего, mm -hmm. да, доктора, э, доктора Дэнс, mm -hmm. И он же тоже пишет даже сейчас работу, защищает работу про то, как танцы помогают в родах не просто потому, что это весело поплясать, а потому, что это действительно другое состояние организма, другие включаются да, механизмы. И мне прям стало классно интересно, что у нас есть танцы в родах, теперь у нас есть песни в родах, и что все это работает в принципе одинаково. Это про одно и то же, да? чтобы выпустить вот эту свою женщину, чтобы знакомиться со своим телом, что очень важно, мне кажется, этим телом уметь пользоваться, и при этом, при этом, при всем мы в тандеме, в общем-то, и с медиками. <laughs> мы в тандеме, то есть мы все за одно И мне показалось, что это прям, вот, наверное, такая квинтэссенция, что самое главное, неважно, это будет пение, это будут танцы, это будут гипнотехники, да, о которых мы тоже говорили. Самое главное, чтобы человек понимал mm -hmm. свое тело, понимал себя. Вот, кстати, тут мы немножко за кадром говорили, Наталья Викторовна рассказывала про девушку, которая пришла на гипнороды, но поняла, что это не ее, и в итоге как раз она пошла заниматься вот этими аниными практиками. Да? Очень же важно не идти на гипнороды, потому что все пошли. Да. Подружки mm -hmm. пошли, и я пойду. Так... Кстати, недавно у меня тоже был отзыв, девушка пишет, что занималась э, у Анастасии Ивановой. Говорит, но в итоге мне вообще не в коня кормы, мне это не mm -hmm. пригодилось. Конечно. Пригодится потом. Под... Да. Пригодится обязательно. Все, что есть, все, что все, все, с чем встретились вообще в жизни, в судьбе или еще что-то, mm -hmm. пригодится потом. Мне пригодилось, когда Люда ЕГЭ сдавала. Я же уже не рожала, но я использовала эти техники туда. Да-да-да, кстати. еще говорят, что хорошо вот эти техники работают, если ты хочешь настроиться на то, чтобы идти к руководству, например, просить зарплату. Да. вот это... да. говорят, что работает Гибной техники, дыхательные, не знаю, как да голос. Все работает. Голос тоже работает. Просто своя включенность во все. Получается, что да. все работает. Да. работает. А мне хочется, можно, Ярослав, немножко конечно. прокомментировать, что немножко мы там важнее. перешептывались? Вот, да? вот да? расскажите, да, да, я да, же да, не знаю, да, что мы там не очень интересно. То есть, с одной стороны, сейчас, конечно, все это так красиво звучит, прям, да, такие да, роды но на самом деле, на самом деле, в принципе, роды были достаточно сложные, потому что ну, Анечка приехала уже с небольшими начальными признаками гипоксии у малышки, да, воды у нас были не совсем светлые и поэтому практически все роды была такая небольшая угроза, то есть мы там КТГ периодически смотрели и по КТГ так немножко мы, конечно, чуть-чуть переживали за малыша, да, угу. но тем не менее, как бы слава Богу, что малышка позволяла нам продолжать роды, то, что вот тоже Ярослав говорит, что а вдруг Кесарева, да, но в общем-то, конечно, мы, безусловно, следили все роды и малышка продолжала как бы нормально себя да, все-таки нормально переносить родовой процесс, потому что он был естественный. Да, это тоже очень важно, что все-таки вот, ну вот роды были естественные и насколько тоже помогала Анечка сама себе и девочке своей, да, прежде всего, в родах. Но во втором периоде родов, когда малыш уже непосредственно проходит по родовым путям, вот этот второй период, он уже немножко затянулся. И, конечно, КТГ периодически, знаете, оставляла желать лучшего. И перешептывались мы о том, что, да, вот, вот так жалко, вот вроде как роды идут, но вот как бы по детке уже такой был сомнительный момент, можно ли, в принципе, продолжать дальше роды. И когда, в принципе, головка была достаточно высоко, да? но когда Аня, вот мы там перешёптывались, ли что же, что же делать, да, вот, потому что, с одной стороны, конечно, очень хотелось, чтобы все это так и закончилось, естественно, но, с другой стороны, мы как доктора, да, как акушерки тоже должны вовремя реагировать, чтобы uh -huh. не допустить, uh -huh. допустим, никакой там ну, не очень хорошей ситуации. Да? И вдруг вот, как бы, когда она запела эту песню, и вдруг ребенок вышел сам, то есть, фактически, Аня не тужилась, мы Молодец. ничего не делали специально для того, чтобы там как-то помочь ребенку выйти, да? То есть, на вот этой песне э, девочка фактически родилась, то есть, она вышла абсолютно сама, то есть, без каких-либо вообще вмешательств, без каких-либо пособий, без всего. Вот это, конечно, мы просто там все... Ну, то есть я не видела таких родов в своей жизни, правда. Реально. Это к слову о том, что кушарство это все-таки мистическая, немножко чудесная профессия. Конечно, когда... это же природа, да, да природа. И когда э, женщина иногда говорит: ой, а как врач, там вот она продежурила, опять с роды, она приедет. И как я всегда говорю, что это немножко другие люди, потому что вот если бы ну, мы вот все с вами, не врачи, оказались бы в этой ситуации, в этих родах, то я уверена, что потом еще, ну, наверное, точно часов 20 не уснешь. Потому что ты на таком подъеме, на таком адреналине, да, и вот эти люди, они же адреналин. Ну уж простите, но вы такие. Да. Это ваш адреналин. И окситоцин. Окситоцинщики, да. да. Но мы, кстати, вот. тоже иногда не можем уснуть. Я иногда приезжаю с родов, и вот, казалось бы, можно немножко отдохнуть, а ты настолько просто да. в энергии, что да. это даже невозможно. Да. поэтому, Нет. в общем, ну чудесные роды, и что классно. Мне кажется, это вообще такой крутейший сейчас комплимент, что Юлия Дмитриевна, доктор с огромным стажем, вообще мечта многих женщин, Нет. говорит, Я что вот таких умоляю. родов она не видит. Не Аня. Я вас так хочу поблагодарить за свои роды, то что вы мне дали время, потому что опускание было 4 часа, а по протоколам это 2 часа для первых родов. Ну, то есть, да, после полного да, открытия, да. ну, плюс-минус два ну, часа. Да, ну, 3, а, там было, да, -3 да 3 часа. 3. часа. Да, там было намного дольше. И я вас я вам так благодарна за доверие, что вы и держали руку на пульсе с медицинской стороны и доверяли тому процессу, который идет. Спасибо вам большое. Ой, в общем, вообще у нас какой-то сегодня абсолютный волшебный такой окситоциновый эфир. Да. эфир. Да, мы все здесь о оросились окситоциновыми. Что мы сегодня, такие вот точечки, про которые мы сегодня произнесли, это что мы есть божественный инструмент. Анина фраза прекрасная, что копчик должен быть постоянно доволен. Это тоже такая фраза. И фраза Натальвиктана, которая сказала, что кто мы? чтобы говорить женщине, что и делать. Мне кажется, под этой фразой тоже сегодня все будут подписываться абсолютно. Спасибо огромное, Аня, за то, что вы вообще эту идею дали мне в руки, за то, что вы так подробно, так искренне рассказали про свои роды. Я публикую обязательно весь отзыв сегодня под эфиром, когда мы выпустим, да, сегодня, завтра. Вот, а спасибо вам огромное, что вы приехали и прокомментировали эти роды, потому что правда это так классно, когда можно говорить про хорошее, но это... Это же классно это же воодушевляет еще больше и больше количество людей на то что это может пройти так девочки вот серьезно рекомендую прямо если вы вот если вам откликнулось, да, про что мы сегодня говорили если вот это м, про натуральность такую про природность про поиск внутренней mm -hmm. себя если вам может быть в детстве тоже бабушка говорила что у вас нет слуха и вы живете с этим опять хочется приходите к ане во первых тут обалденная студия просто обалденная сюда попадаешь хочется прям сразу что-то лечь, что-то делать, я не знаю, вязать мне почему-то захотелось, творить, творить, да, да, да. Вот, Наталья тут ходила, каждую, каждую В общем, тут правда очень твор, даже понравилась Александру, человеку, который вообще сложно угодить, но он сказал, да, это оно. Вот, поэтому приходите, правда, занимайтесь голосом, очень круто, когда мы владеем этим инструментом, просто в жизни, потому что человек, который говорит, здравствуйте, я Ярослава, да, но, наверное, вы не будете меня слушать, все-таки, когда я говорю вот так, как сейчас, наверное, вы слушаете меня лучше. А это тоже голос, это тоже дыхание, это тоже голос, это тоже та же самая постановка. Поэтому welcome, человек знает, знает, что делает и доказал это да. на своем И вот свидетели этого дела. Спасибо всем огромное. А, да. Нас, конечно же, будет больше смотреть записи, поэтому обращаюсь туда. Но девчонка, кто сегодня был с нами и в живом эфире, тоже большое спасибо. А можно да. я хочу сказать да. спасибо Ярославе? Да. Но просто вот мы уже тоже сегодня обсуждали что вот даже в москве наверное не настолько тонко подметить вообще все что происходит вокруг родов но это правда потрясающе это правда Ой, да смотри. такой такой талант что настолько мягко настолько добро вот так вот подмечать именно такие вот интересные моменты которые происходят у нас в повседневной жизни Такая а, навигация. Ну, да, вообще да, гасла, да, да, да, да, да, Я тоже да. говорю, я навигатор по У -у -у. Домам. Это потрясающе. Кстати, спасибо огромное за У -у. добрые слова. Это, правда, очень классно и приятно. И, кстати, да, если вы хотите быть в нашем этом процессе, в нашем поле, обязательно подписывайтесь на YouTube канал Славные Роды, на Telegram канал Славные Роды, на запрещенный ныне Instagram и Незапрещенный ныне ВК. Мы везде есть и везде вам рады. Все, всем пока, всем. До пока. Сюда, спасибо. Спасибо. <смех> <Ставра> <смех> пока. Thank you.